Всем дискорд, с вами Лорд Альтаир. И сегодня, как я обещал, будет обзор на игру Marvel Битва Чемпионов. Надо только подождать, пока загрузится. Ждем. А перед началом видео я хочу посоветовать вам канал моей сестры. Он про, по Роблоксу, и для меня он, конечно, ни о чем, но просто подпишитесь, потому что она на меня так попросила. Конечно, для меня тут только обновление новое, для вас же будет новое тут абсолютно все. Так, звук. Так, так, конечно, нужно подсчитать обновление. Вот. Приветствую, призыватель Странные загадочные дела Творятся в мире битвы 7 ноября Симбиоты, маг и утка Устроят погром по всему миру битвы Только в ноябре Одно из главных обновлений Мой маленький симбиот Проверь почту в игре Вас ждет Ладно, просто перейдем сюда и почитаем. А. Для начала покажу этого нового, нового перса. Конечно, для вас они будут все новые, но для меня только один. Вот этот. Призван. Чё на английском? Ну, чё за? лагать будет. Вот такой у меня. новый перс. Давайте о почитаем. Так, так где-то. Вот. Приветствую, призыватель. Это сообщение было отправлено тебе в тайне, ведь настали темные времена для моего мира битвы, и мне нужна твоя помощь. В мир битвы проникла группа существ, кажется, это симбиоиды. Но в отличие от своих диких собратьев, это, эти повинуются призывателям, и они оказались способными развивать уникальный превосходный класс. Я назначаю тебя временно ответственным за одного из них, за одного из этих симбиоидов. Он поможет тебе справиться с новым уровнем сложности, который мой брат добавил в этом месяце. Чтоб ты не растерялся, а существо получило до должный уход, вот тебе несколько правил. Не корни симбиоида. Я обнаружил, что из-за 8, это вещество для улучшения персонажей, или катализаторы, не оказывают на симбиоида никакого действия. Однако есть другие способы усилить его способности. Симбиотические улучшения позволяют временно получить преимущество для симбиоида, что вы справится с испытанием этого месяца. Кроме того, в задании события ты найдешь катализаторы Клинтер, которые позволят повысить ранг симбиоида и справиться с более сложными заданиями. за своим симбиоидом. Хотя я хочу, чтобы ты сражался и побеждал с новым симбиоидом, я еще хочу, чтобы ты за ним почищал. Даже мелкий след может повлиять на мир битвы. Так что в этом месяце ты сможешь собирать фрагменты Клинтер. Чтобы вознаградить тебя за усилия, я даю тебе возможность обменивать их на симбиотические улучшения для тебя и твоего симбиоида. Не привязывайся к симбиоиду. Ни физически, ни эмоционально. Жаль. Это очень важное правило. Из-за своей необычной физиологии симбиоиды не могут вечно пребывать в мире битвы. Это значит, что симбиоид станет частью твоей команды не навсегда. Когда это событие закончится, ты можешь продать мне ручного симбиоида. Ты также получишь особый титул и мою благодарность. Будь, будь осторожен. Симбиоид может сбежать, если оставить его одного на Надеюсь, его ловить еще не придется не ниже, но это я уже добавил симбиоидов в себе в команду. Вот он. Теперь прочитаем о нем биографию. Кто он такой? Симбиоиды уже давно наводнили мир битвы. Наполовину таинственные симбиоты. Это Веном, например. Кстати, сегодня в кино Веном вышел, я на него тоже пойду. А наполовину адаптоиды это уже персонажи из самой игры. И они обычно служат тем, кто достаточно зол, чтобы взять их под свою опеку. Но этот выглядит иначе. Хотя обычно они довольно злые и жестокие, этому ты, нав... э этому ты нравишься. Но не стоит заблуждаться. Он все еще столь же опасен. Может, ему просто нужен друг? Этот симбиоид работает не так, как другие чемпионы. Повышать ранг симбиоида можно только с помощью катализаторов клинтер. У них нет дополнительных уровней. Повышение, кли... а, повышение ранга значительно увеличит здоровье симбиоида. У симбиоида есть не только... У симбиоида есть несколько основных способностей. И чтобы улучшить его силу, тебе потребуется щупаться клинтер, который можно использовать для, поп... для покупки симбиотических улучшений. Чтобы дать новые мощные способности своему ручному симбиоиду, эти способности будут работать только... В следующих заданиях. Оккультные лаборатории, кровь с ядом симбионат, щупальца Клинтер можно получить в указанных заданиях в качестве наград. Понятно. Эта способность плохо играет с другими. Если рядом другой симбиоид, симбиот, существо становится ревнивым Лучше тебе держать его изолированным. Пока. В смысле, может? Если я буду сражаться с... против других симбиоидов, он будет... Ну, урон против симбиоидов повышается, наверное, сам. Он... Ну, давайте опробуем. Например, ну... Вот. Конфликт. Тут можно его опробовать. Я, конечно, его уже опробовал, но... Я считаю, что у него 5 рангов, которые можно повышать очень сильно. Даю на то, что с каждым рангом повышается еще и звезда. Ну Та... что, издевайтесь. Вообще, нельзя использовать. Ну, просто замечательно, конечно. Вот ума. Где его предлагаете использовать? Мы найдем какой-нибудь неудачника. И против него поставим. Так. Против этого. Просто у меня слабые симбиоты, Что? О, тут можно. Ну, я понимаю, что это сложно. Ошибка, наверное, какая-нибудь. Просто надо пока прокачать, и тогда уже будет все окей. Думаю, про симбиоида закончили. Давайте переходить уже к прохождению само... самой миссии. Поехали. В этой игре очень много багов вот вообще. Ну, давайте эпический мастер. Эпический для меня слишком пока сложный. Так. Давайте поищем. Нет, нет, не поищем, не поищем. Какие враги. Враги всех классов, серьезно. Только один способность, значит, мутанты мне нафиг не нужны. Мне нужен только технология, космос и.. Научные. Поехали! Конечно, вам сначала лучше либо посмотреть прохождение игры, либо скачать и самим сыграть, потому что вы ничего не поймете. Этот. Доктора Стрэнджа не было видно со времен событий Войны Бесконечности. С тех пор он остался без своей магии. А гильотина пропала еще задолго до этого. Все захватило в мире битвы странным образом. И только слышен шепот ползущих слухов о чем-то зарождающемся во сне отдаленных регионов. Кто-то оставил загадочную записку неподалеку, написанную в явной спешке. Так, ну вот это какой-то пойдем. тут вроде враги-то слабее. Надо подумать вот, У меня вот АМВшки Интересно как О, так. победить какого-то с... врага средней категории. Это как вообще понимать? Я, с... ну, я знаю, сейчас в последнее время в этой игре полно багов. хочет провести обычную атаку, нет, проводит в... это в этот момент тебя могут победить. Отлично, вот это. Иво цета гильотин. Времени мало, слушай меня внимательно. Я нашла Стивена. Это... Это Капитан Америка. Стивен. Он тяжело ранен и без сознания. Я не могу поддерживать в нем жизнь слишком долго. Пожалуйста, про... поторопись. Его силы тают. А би Биенат. -а Билетина. Вот ну, этот... Анжело. Я забыл прочитать. Как это миссия называется? Хелку возьму. Хел одна из мощных, один из самых мощных персов, только прямо во время боя нужно качать, набирая специальные очки. Вот. Версии было все как-то лучше. Я даже боссов сильно побежал. Тут бат все на вот Все испортили разработчики. А, призыватель, я рада, что ты получил мое сообщение. Стрейш не отвечает, А за нами охотится злобная душа. Я думал тебе кровь нравится красная шапочка. Почему бы твоей немного не пролить? Ассас Джевайс Энфинер Могли бы хоть какой-нибудь перевод. Какой-нибудь перевод дать. Я на испанском не понимаю. Или это не испанский. Поехали дальше. Какие глюки, что теперь на этот раз у меня... Баги опаснее, чем сами враги Это Не слишком, мне кажется Честно не может ранить его, он полагает, что он не чист. а я... Меч убьет меня, если я попробую его коснуться снова. Пожалуйста, сокрушу этого пести... пестифера. Братный. Время окрасить мир битвы твоей крыль. А? Мы идем, проклятая, наша нога. А, грозная, чем та, что связывает тебя с мечом. типа смещал, как говорил давайте какой-нибудь способ комплекта. не знаю, как можно с глюками еще сражаться ну, какой-нибудь способ, чтобы справиться Кровавая чума называется. Пройдем второй уровень и закончим. Я эту я эту главу исследую и за, займемся следующим. Mercy. Invo Этот проклятый симбиоид постоянно охотится за нами. Ты прибыл как откровенно. Я полагаю, мне нужно Доктор Стрейнджи. Так. Вена уже посиняла. Но основная... Но основной, знаю, мой враг не способности этого Венома, а глюки. Анжело. Поставим Анжелу. Забавно слышит. Эта игра просто ужасна. Ну, покупать ее... чтобы, чтобы нормально покупать. Дальше сквозь глюки и ошибки мы идем вперед. <свят> <свят> Еще кашлянная вообще. Понимаешь, Танос, я создала моего безымянного клона с помощью камней творения и эволюции. <свят> <свят> <свят> Моя кровь сильная, ему нужна была ее сила, чтобы завершить процесс. А затем он сделал то же самое в Когда когда он начинает, он еле отцеплялся за жизнь как я при помощи за глюков будут сражаться с финальным боссом. Еще <coughs> и кашель, нафига у меня. Глюки, кашель. Все самое неприятное и все сразу. Этот тип тоже может задасть. Ненавижу кашель. Есть несколько вещей, которые я ненавижу. Это глюки в играх. Кашель. Еще другое, о чем можно не говорить пока. Когда я просто жму на кнопку, у меня ничего не работает. У меня даже был глюк в игре. Я нажимаю... это... Я нажимаю на кнопку бой, но она не работает. Нужно жать наверх, тогда она сработает. То есть, тупо все кнопки перепутаны были. Mm. Oh. как отличная игра работает. Мне даже парировать врагов, то есть оглушать их не нужно было. Просто прыгай и бей, прыгай и бей. А что сейчас она? нас? Что мы имеем сейчас? Против гоблины или вишен? Ну, разумеется, вишенка. Не такой сильный, как гоблин. Вот, давайте зависнем мне тут. И хотя мой отец научил меня разным способом продления жизни умирающих, раны Стивена слишком тяжелые, и у меня заканчиваются лекарства. Я позвала тебя на помощь прямо перед тем, как появился этот Крейбл. Это... Вспомни о дьяволе. Меч чувствует, что кто-то рядом. Демоническая... Попро... Просто берем самых полудохлых пер персов, чтобы хотя бы не тратить сильных. Как говорится, пушечное мясо вперед. А крутые они за ними. Этот level нечистый нам, нечистый нам это не нужно. Нет, мы не. Вот он. Мы не собираемся с тобой общаться. Мы хотим. У меня нет времени слушать твою грязную ложь, Веном. Призватель, я не могу прикоснуться к своему, а, к нему, по Поду... Под... духе, но духе моих предков могут тебе помочь. Я позову их тебе на помощь, но ты должен все завершить. Давай, пора, пора кончать Титан против титана. Ну, я титанами называю больших вот этих. Кто? Есть маленькие обычные персы? А этих я титанами называют, не знаю. один глюк не работает блок когда я нажимаю хотя пора Нет. По Нет. доктор сменок еще я буду тратить своих тут сильных которых еще жизни полно хотя может а это мой смерти ну, пойдет сначала анжела кушать те кто боль сначала слабые вперед а сильные уже заканчивают это дело Не знаю, был ли это глюк, или это... Просто я не успел нажать. Ну, неважно важно, кто то Он уже почти сдох. Оглушить его один раз. Идет. А если, если бы он меня ударил, все же успел. <coughs> если бы он меня успел ударить, если бы разботчики чините их быстрее. Это мне повезло. Сейчас откроем кристальчики, посмотрим, какая херня из них выпадет и надо исследовать. Ну, достаточно нормальное количество катализаций в четвертой категории. Что, выпадет? О! Хоть и слабак, но тоже новый персонаж. Давайте-ка его опробуем тоже. Стервять! Я все его атаки видел уже, когда с ним сражался. Полным-полным. Вот. В смысле? Куда мне отправим? Ты зачем мне отправить? Ты не висни мне тут. Нужно лучше Улучшаем этот персик. тебя. Улучшаем медвятинку. Я всегда провожу первый бой. Один бой с новым персом, чтобы попробовать его. за <laughs> этот... Ждите следующее прохождение Глючной игры И, и какие Следующие Следующие прохождения Я покажу вам Карл Варен Варен Варен Неизвестно Что там еще будет Задание События крови Ядом Симбионат, чтобы спасти Старого друга Гильотина выну... Гильотина вынуждена объединиться с тем С кем не ждала союза Поможешь ли ты в противостоянии Над да. Что всем пока Удачи, ждите следующее прохождение Игры с глюками И сказать мне больше ничего.